Всем привет! Идеальный ответ на извечный вопрос. Что же посмотреть, давно найден. Подборку ярких и свежих новостей от команды Универньюз. Специально для тебя наша команда собрала актуальные новости о студенческой жизни не только. С тобой я, Дарья Миронова. Смотри сегодня. Поговорим о главном. Прошел ректорат Казанского федерального, на котором обсудили последние актуальные новости. Секреты раскрыты. Студенты Казанского университета узнали, как стать успешными пиар-специалистами. Казанский университет будет ориентироваться на абсолютно новую систему повышения конкурентоспособности. К такому решению пришел ректорат Казанского федерального университета. С подробностями и итогом заседания вас познакомит Аделя Шамилова.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 Планируется, что новейшие университетские центры ответят глобальным трендам в экономике, науке, медицине и многому другому. В задача стояла до 2020 года. Сейчас расширен горизонт, 25-й год. С одной стороны, не поставлена еще одна задача. Помимо ведущих российских университетов создать в Российской Федерации не менее 55 в 2018 году, а к 2025 году 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития ребенка.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 Еженедельная встреча известных медийных персон со студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций уже успела стать доброй традицией. На этот раз эксперты поделились лайфхаками по пиару. Интересно? Тогда смотрим!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 15 ноября на базе Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ состоялась церемония открытия новой образовательной программы «Актуальные вопросы развития сотрудничества между Татарстаном и провинцией Сычуань». Данная программа позволит повысить квалификацию государственных служащих в сфере внешних связей. В ходе своего визита гости успели не только узнать о великой истории альма матер но и обсудить будущие и перспективы совместных работ. Не оставили без внимания возможности реализации студенческих и преподавательских отмечений. Представители страны Поднебесной абсолютно уверены, что у Казанского федерального и Сычуанского университета есть много точек соприкосновения. И с этим не поспоришь, ведь от комплексной программы сотрудничества с данным китайским вузом можно ожидать только самые положительные результаты. То есть ребята китайцы, обучившиеся здесь, они вернутся в Китай и будут друзьями России. Ваши студенты. То есть... Студенты наши, когда они приезжают к они с восторгом возвращаются, они становятся проводниками, дипломатами, которые работают за Китай. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике веб News. Четверо татарстанских студентов принимают участие в финале российской национальной премии «Студент года-2016» и общероссийской форме «Россия студенческая». В Казани состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийского открытого журналистского конкурса «Моноголикая Россия». Обладателем гран-при стал радиожурнал татарстанского филиала ВГТРК «Между Волгой и Уралом». В Казани прошел галоконцерт победителей четвертого ежегодного фестиваля творчества работающей молодежи «Бизнес-заман» «Наше время». Национальный парк «Нижняя Кама» объявил региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Елочка-сувенир в подарок», который проходит в рамках Всероссийской природоохранной акции «Ель-2016». Отношения КФУ и Индии выйдут за пределы медицинского образования. Ректор КФУ Шад Гафуров на встрече с послом Индии в России предложил сотрудничество в области инженерии, нефтехимических и информационных технологий. Дни татарской литературы и искусства проходят в Свердловской области. Звучат авторские стихи на русском и татарском языках, песни в исполнении ансамбля татарской и башкирской культуры «Курай». Мост между поколениями соединил всех, кто учится, учился и будет учиться в КФУ. Первую встречу открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Волейболистки Казанского «Динамо» приняли участие в популярном флешмобе «Манекен Челлендж». Суть флешмоба в следующем. Герои видеоролика замирает посреди какого-либо действия, как будто кто-то нажал на паузу. В это время человек с камерой снимает сцену со всех сторон. Жители Казани могут принять участие в конкурсе на самое оригинальное селфи, который приурочено к 110-летию Татарского государственного академического театра имени Галяскара Камала. Что такое корпоративные СМИ? Какова их специфика? На базе Высшей школы журналистики и медиа прошел научно-практический семинар, где разные представители корпоративных СМИ говорили о концепциях своих изданий. Подробности смотрите далее. Научно-практический семинар «Корпоративные СМИ. Секреты эффективности» прошел 15 ноября в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций. Мероприятие было посвящено пятилетию первого татароязычного корпоративного издания КФУ Дарельфунун, что с арабского языка означает «университет». На сегодняшний день Дарельфунун является актуальным источником информации для татарской молодежи. На страницах газеты постоянно публикуются интересные новости. Одной из основных целей издания является сохранение татарского языка и национальных традиций. В открыли новую страничку, сейчас у нас интернет, и ежедневно, ежедневно вывешиваем по 2-3 новости, то есть там и с архивом можно познакомиться. Пишем о студенческой жизни, о, о профессорском преподавательском составе, о жизни университета в целом, о научных каких-то открытиях и пропагандируем татарский язык, татарские традиции. В рамках семинара выступили преподаватели Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, эксперты по массовым коммуникациям и журналисты практики. Рассмотрели особенности развития и функционирования корпоративных СМИ. О концепциях издания рассказали представители журналов «Мегариф», «Хойлех» и Также руководитель телестудии «Татнефть» Альбина Тухватова поделилась опытом на примере деятельности печатных и электронных СМИ компании. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз. 15 ноября в IT лицей КФУ состоялось открытие фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне с участием заместителя министра обороны Российской Федерации Николая Панкова. Подробности далее. ГТО – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Так в Атилеце КФУ прошла церемония открытия фестиваля Всероссийского культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который включало в себя выступления творческих коллективов и на пустые высоких гостей, в числе которых были замминистра обороны России Николай Панков, помощник президента республики Татарстан Равиль Муратов и другие. В этом году фестиваль проводил среди юноармейских отрядов и включал в себя множество испытаний, проводимых под надзором, судейской коллеги Решение Владимира Владимировича Путина, нашего президента, возобновить, реанимировать подзабытый наш спортивный комплекс я думаю, что он выполняет свою функцию, это целая система физкультурно-спортивного воспитания молодежи, прежде всего, но и всего населения, потому что 11 ступеней задействованы все, вот с 1 января 2017 года будут все, приступят к выполнению все население нашей страны, поэтому я считаю, что это правильное решение руководства нашей страны. Юные любители спорта продемонстрировали свои умения в таких дисциплинах, как отжимания, подтягивание, прыжки в длину и наклоны. Участники соревнований подтвердили свою готовность к труду и обороне. На данный момент уровень подготовки достаточно приемлем. Ребятки занимаются спортом, это видно. Видно, что кадеты, видно, что любят спорт. Поэтому я думаю, что борьба будет очень интересная, насыщенная. Ну и с победителями будем, наверное, Выяснять их долго, потому что многие уже ну, выполняют нормативы более чем на золотой знак отличия. Поэтому уже будем смотреть их результаты. Дмитрий Извинский, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все. Берь в себя, у тебя все получится. До скорых встреч!